Добрый день, дорогие зрители! Хочу представить вам проект дома МПК-176 «Городской комфорт». Я называю такие дома «типичный коттедж». Подобная архитектура присутствует практически во всех солидных европейских и североамериканских пригородных застройках. Дом строительной площадью 176 квадратных метров с пятью спальнями, Выглядит современно и солидно, при этом при относительно небольшой площади застройки этот дом может быть построен даже на небольшом участке от 4 соток. И он гораздо просторнее обладает большим количеством помещений, чем стандартная квартира. Высота потолков почти 3 метра. Дом строится по каркасной технологии с перекрестным утеплением стен каменной ватой Технониколь Optima. Общая толщина стены около 32 сантиметров. Сдается полностью подготовленным для круглогодичного проживания. Актуальную цену смотрите по ссылке в описании на сайте. Фундамент монолитный ленточный или свайно ростверковый Перекрытие первого этажа брус 100 на 200 мм. обработаны качественной биозащитой. С перекрестным утеплением каменной ватой Технониколь Оптима. Толщина пола 30 см. Аналогичным образом смонтирован потолок. Его толщина 25 см. Использованы диффузионные мембраны от компании Технониколь. Кровля – металлочерепица от компании Grand Line или гибкая черепица Шиндлс от компании Технониколь. Внутренняя и внешняя отделка стен – имитация бруса из сосны шириной 136 мм. Дополнительно покраска или отделка фасада другими материалами, например, фасадной плиткой Хауберг. Первый этаж включает просторную кухню, гостиную, которую можно совместить, спальню, санузел и котельную. Входы в дом и котельную с террасы. На втором этаже 4 спальни и санузел. То есть это замена 6 квартире. комнатной квартиры. А ведь цена такого готового дома рядом с Зеленоградом выйдет чуть больше 5 миллионов рублей. А в Зеленограде столько стоит однушка. Спасибо, что досмотрели видео. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, пишите какие проекты вам интересны, что хотите видеть на нашем канале. Удачи вам!